и сделали необходимый урок из этого. Даже и в южных регионах возраст заморозков по прошлому году наблюдался и в мае месяце. Тут спешить не надо. Пользы от этого никакой не будет, а вред принесем саженцу, это точно. Если вы хотите конкретно услышать дату определенного времени для начала прорашивания червяков винограда, то откровенно скажу, не ищите. Даже опытный виноградарь и вам –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 А здравый подход к этому любимому занятию принесет пользу, поверьте мне. Надеюсь, что после просмотра этого видео многие начинающие виноградари смогут избежать тех ошибок, которые допускали ранее. С вами был канал Делаем Сами. Кто желает получать известия о добавленных мной новых интересных видео, то подписываемся на мой канал. Не забудем нажать на колокольчик. Он находится возле подписки. На него нужно кликнуть. Это нужно сделать один раз, а не каждый. И вы будете в курсе, когда у меня выйдет новое видео. Пишите свои впечатления, делитесь опытом и вместе будем решать нерешенные вопросы. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.